Гипертония, ее актуальность и ее профилактика. Гипертония считается давление 140 на 90 и выше. Гипертонический криз это давление, превышающее 180 на 120. Это категоризация по цифрам давления для взрослых от американского колледжа кардиологии и американской ассоциации кардиологов. Давайте посмотрим на гипертонию с точки зрения специалистов, изучающих рынок лекарств. Нам пишут о том, что глобальный рынок лекарств от гипертонии составит 18,7 миллиардов долларов к 2029 году. Это чудовищная цифра. В конкретном Германии фармацевтический рынок оценивается в 41 миллиард в 2019 году. И ожидается 6% рост каждый год к 2027 году. В доле немецкого фармацевтического рынка антигипертензивные препараты занимают свою нишу. И она не сокращается. Глобальный рынок лекарств для сердечно-сосудистой системы это... Невероятных масштабов рынок. Ожидается его прирост с 53 миллиардов долларов в 2021 году до 71 миллиарда долларов США в 2027 году. Рост рынка лекарств от гипертонии по региону. Тенденция примерно одинакова. Везде идет рост. Подтверждение общей мировой тенденции – Лекарств, снижающих давление, потребуется еще больше. Разные источники подтверждают эту тенденцию. Почему эти лекарства так востребованы? Прогноз на самом деле чудовищный, но описаны случаи, когда прогнозы реализуются с опережением. То есть эти цифры достигаются в более ранние годы. Почему это вполне вероятный сценарий? Потому что гипертония касается очень многих. В обозримом будущем она будет затрагивать еще большее количество людей. Предполагается, что жить люди будут дольше, дольше живут, больше тратят деньги на лекарства. Гипертония очень опасна. Давайте послушаем Всемирную организацию здравоохранения. По данным ВОЗ, гипертониками являются 1,28 миллиарда взрослых. В возрасте от 30 до 79 лет. 46% взрослых с гипертонией даже не подозревают о наличии у них этого заболевания. Менее половины, 42% взрослых пациентов, страдающих гипертонией, диагностируются и проходят лечение. Каждый пятый гипертоник контролирует заболевание. Только 21%. Гипертония это одна из ведущих причин смертности во всем мире. И сокращение распространенности гипертонии на 33% по 2030 год входит в число глобальных целей в области борьбы с неинфекционными заболеваниями, сообщает нам Всемирная организация здравоохранения. Какие типичные симптомы гипертонии? Большинство больных гипертонии не подотревает о проблеме, поскольку гипертония часто не подает тревожных сигналов, протекает бессимптомно. Поэтому важно просто замерять кровяное давление. В случае появления симптомов они могут включать в себя головные боли в ранние утренние часы, кровотечение из носа, нарушение сердечного ритма, ухудшение зрения и звон в ушах. Тяжелая гипертония может вызывать слабость, тошноту, рвоту, спутанность сознания, внутреннее напряжение, боли в груди и мышечный тремор. Единственным способом выявления гипертонии является измерение кровяного давления. Какие осложнения неконтролируемой гипертонии Серьезный вред сердцу, потери стенками артерии своей эластичности, уменьшение притока крови и кислорода к сердечной мышце, и это может вызвать боль в области груди, также называемую стенокрадии, инфаркт, сердечную недостаточность, сердечную аритмию. Гипертония также может привести к инсульту, приводя к разрыву или закупорке артерий, снабжающих кровью кислородом головный мозг. Гипертония может быть причиной почечной недостаточности, вызванные поражением почек. Как не стать жертвой гипертонии? Избегать стрессов, контролировать режим дня, достаточно времени отдыхать и спать, адекватно физически нагружаться. Еще есть рекомендации ВОЗ уменьшить потребление соли, исключить в жиры, ограничить насыщенные жиры в рационе, полностью отказаться от курения, добавить фрукты и овощи в рацион и регулярно обследоваться. Компания NSP. Вносит свой посильный вклад в борьбу за здоровье и долголетие. Что может быть лучше профилактики? Только вовремя начатая профилактика. Кого касается призыв предупреждать появление гипертонии? В принципе всех, даже гип гипотоников, людей, у которых сейчас давление ниже нормы. К сожалению, в периоды гормональных перестроек, стрессов и возрастных изменений люди незаметно становятся гипертониками. Гипертония это не очевидная причина для дискомфорта, головных болей и головокружений, тем опаснее эта грозная болезнь, профилактика которой возможно проста и необходима. Blood pressure новый для рынка есть продукт NSP для активной профилактики. Почему именно этот продукт? Он разработан для укрепления здоровой сердечно-сосудистой системы организма, был создан с помощью специалистов высочайшего уровня. Состоит из ингредиентов, отобранных за их исключительную качество и чистоту. Компания NSP точно это знает, потому что была у истоков создания каждого продукта НСП. Как это работает? Данная формула была разработана для эффективной поддержки здоровья сердечно-сосудистой системы. Ключевые ингредиенты включают в себя экстракты виноградных зерен, зер... плодов боярышника, индийской крапивы, золотарника, а также витамин Е и аргинин. И я обращаю ваше внимание на то, что экстракт оливы, листа оливы, есть отдельный продукт. Экстракт виноградный зерен является основой для продуктов гриппайн из амброза. То есть мы знаем отдельные компоненты. Лист оливы. Вот его описание. Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Именно оливки и оливковое масло являются частью средиземноморской диеты. Той самой диеты, которую считают причиной долгожительства. Укрепляет стенки сосудов, оказывает спазмолитическое действие. Обеспечивает антиоксидантную защиту. За счет полезных веществ оливия предотвращает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Обладает противовирусной и антибактериальной активностью. Обладает также антипаразитарным и антигрибковым действием, что тоже приятно. Экстракт семян винограда. Поддерживает здоровое состояние кровеносных сосудов. Способствует венозной микроциркуляции. Антиоксидантные свойства экстракта виноградных зерен известны давно. Защита сосудов, сердца, всех интенсивно работающих систем органов – это важная роль, отведенная данному компоненту. Входит в состав продуктов гриппайн и зомброза. Витамин Е как антиоксидант усиливает полезные эффекты антиоксидантов, экстракт виноградных зерен, алибы и всех компонентов данного продукта. Экстракт плодов боярышника. Поддерживает работу сердца, увеличивает приток кислорода и улучшает периферическое кровообращение. Это прекрасное растение, которое с незапамятных времен используется для поддержки сердца и сосудов, для улучшения кровоснабжения сердечной мышцы и профилактики повышения давления. Экстракт корня индийской крапивы. Используют для нормализации жирового профиля в крови, профилактики атеросклероза и поддержки сосудов. Форскалин, вещество, получаемое из индийской крапивы, некоторые специалисты описывают как природный фактор, предотвращающий ожирение и нормализующий уровень половых гормонов у мужчин. Форскалин считается безопасным и для женщин, для здоровья которых он тоже активно применяется. Цель применения – профилактика сбоя в обмене жиров и создание оптимальных условий для сохранения здоровья сосудов, сердца и накопления мышечной массы. Вот что пишут об этом растении. Надземные части золотарника традиционно использовались для удаления избыточной жидкости из организма и нормализации минерального баланса. Всемирная организация здравоохранения рекомендует избегать избыточного потребления соли. Это правильно. И следует подчеркнуть, что золотарник успешно применялся задолго до выхода этих рекомендаций. Именно с этими же целями. Вот пишут о том, что это диуретик для того, чтобы усилить выведение жидкости из организма. Эллергинин. Аминокислота, которую применяют для помощи сердцу, сосудам и нервной системе. В комплексе с растениями, нормализующими давление, эллергинин усиливает питание сердечно-сосудистой системы и помогает активной профилактике. Клиника Майо дает очень положительные отзывы об эллергинине. Вот этот текст. Вот он на узком языке. Поскольку l действует как сосудорасширяющее средство, расширяя кровеносные сосуды, многие люди принимают его перорально для лечения сердечных заболеваний и эрективной дисфункции. Пишут, что есть положительное влияние при стенокардии, в высоком давлении, но мы прекрасно понимаем, что компания NSP используют аргинин как мощную, активную, своевременную профилактику. Итак, Состав этого потрясающего продукта. Аргинин, листья оливы, экстракт виноградных косточек, корень индийской крапивы, боярышник, витамин Е, золотарник и компоненты, которые препятствуют слеживанию. Вот состав с указанием компонентов. А вот отзывы о продукте с американского сайта. Вот, Sunshine.com. Что пишут люди, которые применяют этот продукт? Помогают удерживать нормальное давление. Мне будет 74 года, я не применяю ничего другого. Великолепный продукт. Реально этот продукт помогает мне с моими сосудами. Чувствую себя лучше с тех пор, как я начала прием. Отлично. Состав порции рекомендуемый для потребления в течение дня. Одна капсула три раза в день во время еды. Какие продукты НСП еще помогают здоровью сердца и сосудов? Очень многие. И именно с этим продуктом хорошо было бы сочетать, ну вот например, HVP, хмель валериана пассифлора. Отличный продукт, помогающий нормализовать сон, успокоиться, отдохнуть, снять напряжение. Меньше стрессовое воздействие на сосуды сердца. Удобно пить на ужин 2-3 капсулы HVP вместе с магнием 1-2 капсулы. Лицитин и супер 3 Отличная питательная поддержка сердцу, сосудам, нервной системе. Итак, новый продукт NSP для активной профилактики воспользуйтесь всеми выгодами чудесных качественных эффективных супер продуктов компании НСП.